Рассуждать так, то я виноват бы был Перед родом сынов моих И думал я, как бы уразуметь это Но это трудно было в глазах моих До да коли не вошел я во святилище Божие И не уразумел конца их На скользких путях поставил ты их и не звергаешь их пропасти, Как нечаянно пришли они в разорение, Исчезли, погибли от ужасов, Как сновидение по пробуждении. Так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их. Когда кипело сердце мое и терзались внутренности моя, Тогда я был невеждой и не разумел, Как скот был я перед тобою.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 Мне на небе И с тобою Ничего не хочу На земле Изнемогает Плоть моя И сердце мое Бог твердыня сердце моего И часть меня Вовек Ибо вот Отдаляющие от себя Тебя гибнут Ты истребляешь всякого Отступающего от тебя А мне благо Приближаться к Богу На Господа Бога Я возложил Успование мое, чтобы возвещать все дела твои. справедные о Господе, правым прилично славословить, Славьте Господа на кузлях Пойте Ему на десятиструнной псалтире, пойте ему песнь пойте ему стройно с восклицанием, Ибо слово Господне право и все дела Его верны. С престола, на котором поседает, Он презирает на всех живущих на земле Он создал сердца всех их И вникает в все Спасибо. Их душа наша уповает на Господа, Он помощь наша и защита наша. Роды воскликните Богу гласом радости. Boy, see you. Разумно Бог воцарился над народами, Бог посел на святом престоле своем. Поехали. Mm -hmm. тебя и на царство, которые имени твоего не призывают, ибо они пожрали иякова и жилище его опустошили.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 Да сделается известным между язычниками Перед глазами нашими отмщение За пролитую кровь рабов твоих Да придет пред лице твоек стенание узника Могущество мышцы твоей Сохрани обречённых на смерть. Седмикратно возврати Соседям нашим в недра их уношение, Которым они тебя, Господи, поносили. пришли Зефеи и сказали Саулу, не у вас ли скрывается Давид? Боже, <музыка> <музыка> Спаси меня и силою. Stay. Yeah. <laughs>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 речи Многих отовсюду ужас Когда они сговариваются против меня Умышляют и душу мою А я на тебя, Господи, уповаю и говорю Господи, да не постыжусь Что я к Тебе взываю И нечестивые, да, посрамятся Да умолкнут в аде Да отнимеют устал Лживые, которые против праведника Говорят злое с гордостью и презрением Как много у Тебя было для боящихся тебя и которые приготовил Уповающий на тебя Перед сынами человеческими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 Слышал голос молитвой моей, когда я возвал к тебе. Любите Господа все праведные Его Господь хранит верных и поступающим надменно воздастся сбыткам. Мужайтесь, иду, укрепляется сердце ваше, Все надеющиеся на Господа. С ними в дом Божий согласом радости И слабословия, разнующего сонма Что унываешь ты, душа моя И что смущаешься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 Посему я вспоминаю о тебе земли иорданской, с Гермона, с горы пар, бездна, бездна. Но призывает голосом водопадов твоих. Все воды твои и волны твои прошли надо мною. Господь, милость свою Слава Богу, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Услышь, Боже, вопль мой, внемли молитве моей. От конца земли взываю к тебе В унынии сердца моего. Возведи меня на скалу Для меня недосягаемую. Бежище мое, ты, крепкая защита от врага, Да живу я вечно в жилище твоем, И покоюсь под кровом крыл твоих. Ибо ты, Боже, услышал обеты мои, Дал мне наследие боящихся Имени Твоего. Приложи дни ко дням царям, Летай его продли род и род. Да пребудет он вечно перед Богом, Заповедуй милости. И истине охранять его, И я буду петь имени твоему вовек, Исполняя обеты мои каждый день. Let's make it last Oh, oh, oh.